Привет, друзья! Очередной выпуск играю все подряд. И сегодня у нас в меню: Мальчик хочет тамбов, Инде амурский Амурские волны, вальс это все по вашим просьбам. Звенит январская вьюга. Take on me. Если у вас нету тети. Ну, поехали! Значит, мальчик хочет тамбов. Очень много диезов, вот такие нотки, да. И тональность это у нас соль диез минор. То есть, если читать буквально, получается вот что вот так уж да и, и мальчик хочет мальчик, да так и дальше что и Не знаю. А. Видимо так, не до конца, на слух. Я играл для ТикТока в другой тональзе, тональзе как раз-таки до диез минор, где чуть поменьше диеза, да, получалось так. для балаки более удобно, поскольку все вот здесь происходит. Вот голосуем дальше. Индедескар, ну это, конечно, гиперпоп известный, да, миминор. Mi вещица, да, легко играть прям сразу. Дальше, Амурские волны, ну, для минор, для -ми, да, м -м -м. видимо, так, да? Так, я сейчас вниз переходим. Ух ты. Да. Так, это понятно. Вторая часть. Ля соль, соль, фа ми, ми, си. А, ля, соль, соль, фа, ми, си. Ну, а заметили, да? Ты не видишь, шоли, что я Анджелина. Анджелина Джоли. Вот она, откуда сперли, понятно. Отсюда-во. Так, и... Значит, Ну, да-да-да-да-да-да. Ситорами, фоми, Ну, вот и все, собственно. Да, тоже можно сделать... туда то есть может быть тональность придется немножко поменять хотя ля минор да но так январская в юга значит так Поехали. Тут все понятно. Голосуйте. Take on me. Ну у нас сегодня просто хиты какие-то. Три диеза и тональность. Что это за тональность? Почему три диеза? Ну пускай будет. Ну, не знаю, наверное, для мажор, да нет, симинор, Ну ладно. Значит, Ага, ошибка на слух-то вот так. Но так тоже бывают ошибки, так что... Ну это, наверное, ну, опять низ надо переносить. И пошло. Иди. Пошло. В общем, тоже все понятно. Голосуйте. Если у вас нету тети, финальная сегодняшняя пьеска. Я, кстати, ноты давно сделал. Да, и она вот играется так. слух все играю. Ну, ой, в мажор все хочется ввести, действительно. Ну также интереснее, правда? Так, ну что, голосуйте, пишите комментарии, что вам больше всего подходит, понравилось. То и буду делать в ближайших видео разборах. Ставьте лайки, лайки, вот, подписывайтесь и рассылайте друзьям. Все пока.